Завязываем узел восьмерка проводник. Вкладываем петелечку. Конец здесь. Обматываем вокруг руки. Еще раз перекрестие. Снимаем. И сюда заводим петлю. Затягиваем. Пока узел не затянутый, нужно расправить. Это грузовой конец он находится сверху. Вот здесь вот сверху этой петли. Так поправили затягиваем ровненько расправляем вот, чтобы не было ни перехлестов ничего туда получится красивый узел он будет работать хорошо здесь можно короче конец оставлять но это уже по желанию вот, все